Друзья, привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как вставить фото или рисунок в Word. Кроме печати текста, составления документов и таблиц, в Word можно добавить к тексту картинки или фотографии. Как это сделать? Итак, сверху переходим на вкладку «Вставка» и кликаем «Изображение из интернета». В поиске вбиваем картинку, которую мы хотим видеть. Допустим, «Самовар». И нажимаем на поиск. И у нас здесь отображается много самоваров. Выбираем первый и нажимаем вставка. Итак, картинка у нас появилась в документе. Также можно картинку вставить из компьютера. Если у нас, допустим, рисунок или фотография сохранены на компьютере, допустим, на рабочем столе. Нажимаем вставка. Нажимаем рисунки, указываем рабочий стол и вот этот рисунок самовар. Вот таким методом можно вставить в Microsoft Word рисунки. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!